Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. в этом видео поговорим о новом интересном проекте. Как вы знаете, в последнее время выходит много I.O. проектов. Хочу вам рассказать про один интересный проект, называется Roby. В общем, проект у нас данный выходит 4 июня на Exmo, на I.O., то есть там будут собираться бабки. Сейчас мы быстренько по самому интересному пролетимся, потом полностью разберем проект. Как вы видите, сумма сборов составит 300 биткоинов. Бабки, я вам скажу, собираются очень-очень быстро, потому что уже довольно-таки известные люди вложились в данный проект. Уже были пресейлы. Цена токена фиксируется по курсу. То есть она остается неизменной на всех этапах I.O. Также сюда в проект вложился известный трейдер, который выложил 4,5 миллиона долларов. Это, конечно, колоссальные деньги, хорошие инвестиции. Ну, как вы видите, человек верит в данный проект, в его развитие. Но когда я вам скажу, вкладываются такие киты, вкладывают большие бабки в проект, об этом стоит задуматься, потому что, если они уже в криптовалюте прошаренные, они уже на этом заработали денег, то есть они не будут вкладывать туда бабки, куда-то там, где они просто их потеряют потом то есть как раз такими людьми надо и присматривать блин ну четыре с половиной лямов кинуть проект как по мне это очень очень весомо получается у нас. также в проект еще один из топ 250 биткоин кошельков а, закрывает просто транзакции раунд а его он сразу берет и вкладывает миллион баксов то есть должны понимать да это как бы транзакция это 200 биткоинов он просто берет так вот за раз вкидывает миллион долларов а, вкладываясь в проект то есть опять же это хорошие такие знаки о том что люди просто так не будут тратить миллионы а вдруг повезет а вдруг не повезет а вдруг закроются то есть они вкладывают большие деньги в данный проект конечно они на этом хотят поймить потом очень хороший выхлоп я думаю там не то, что X2, X3, я думаю, а как минимум X5, X10. А, ладно, что там у нас. А, в общем, проект собрал 900 тысяч долларов за два раунда на BitForex. Первый раунд был закрыт. А, за час примерно собрали 750 тысяч. Блин, ну реально, проект очень заинтересовал больших рыб, людей. Которые готовы вложиться, верят в данный проект. Довольно-таки ну, неплохо. Они закрывают раунды. Это не то, что ставится это бешеные цели. И в итоге ничего ни у кого не выходит. Проект Роби хорошее развитие идет. Хорошие перспективы на будущее. Больше всего мне, кстати, нравится то, что это будет iON и XMA. Не знаю. Лично для меня это самая любимая биржа то есть которой я постоянно работаю там доверяю, так что должно быть все четко так ну что у них в общем как бы надо собрать 27 миллионов 6 из 4 собрано но опять довольно таки неплохо я считаю что сейчас будет у нас на эксмо сбор опять же и они соберут ну 300 биткоинов, да, это неплохие деньги. Я думаю, для хорошего развития, для старта этих денег хватит с головой. Как видите, да, у нас э, данный проект по всему миру. Артем Попов, основатель, вместе с известными личностями по всему миру полетал, даже с этим Дуриком Макафи. Ну, нормально, русские делают вещи. Что у нас еще? То, что у нас собрано четыре с половиной миллиона, это у нас опять же эти новости, Bloomberg везде это как новостной фон. Это то, что такие люди сюда вкинулись. Мне кажется, это большую часть рекламы и дало для данного проекта, потому что, ну, как я вам и говорил, когда известные люди плюс большие кошельки вкладываются, значит, надо идти за ними, потому что Просто так никто деньги налево-направо раскидывать не будет. Работает на растущем рынке. Давайте сейчас поближе ознакомимся с данным проектом. Это у нас платформа, которая позволяет давайте сейчас даже вернемся полностью, чтобы могли полностью все видеть. Инвестиционная платформа помогает совершать инвестиции в ранее недопустимые инвестиционные продукты то есть понимаете у вас будет минимальный пороха 10 долларов вы можете вложиться в недвижимость стартапы это что-то наподобие как Kickstarter только это у нас намного интереснее это у нас на криптовалюте все построено также другие криптовалютные проекты можно вкладываться то есть система через которую вы можете инвестировать абсолютно куда, куда угодно и все это у нас построено на блокчейне. Ну, довольно-таки неплохо. А, что, давайте посмотрим мы по дорожной карте. Не знаю, у меня лично уже, как там по дорожной карте, после таких людей, которые вкидывают такие бабки в проект, уже как бы. Уже можно даже не, не знаю. Смотря с какие деньги вырежешь, решите в вложить данный проект. Можно уже даже не рассматривать там дорожную карту еще что-то в этом роде. Уже просто можно вкинуть бабки и знать то, что вы их не потеряете 100%, а еще и заработаете на этом неплохо. Это у нас то, что выполнено. Проект, как вы видите, с 2017 года был запущен. В разработке и там подобное. Что у нас здесь дальше? Подписание договоров. Запуск. ETF и акции на платформе ну потихоньку двигается как вы видите дорожная карта у них расписана аж до 2021 года на самом деле не знаю лично я считаю как вот в одном проекте было что дорожная карта лучше по мере поступления то есть там и решение проблем хотя бы чтобы она вот, сделали там на два-три квартала максимум а потом чтобы не было обещаний знаете как, а потом торопишься не получается что то сделать и в итоге по дорожной карте не успеваешь лучше каждые три месяца там либо каждые полгода обновлять дорожную карту с теми скажем так работами которые были выполнены и те которые планируются наперед которые должны выполнить лично по мне это так намного лучше было бы так что у нас имеется ключевые члены команды советники все есть на LinkedIn. можно зайти каждого проверить в принципе не знаю ну, я особо так рассматривать команду не планирую просто можно вкинуть денег и все то есть уже довольно таки много получил интересной информации о данном проекте. Для меня стартом, толчком было то, что известные люди вкинулись в проект. Кошельки, известные издания э, делают публикации о данном проекте. Ну и, конечно, то, что они еще будут проходить, э, проводить раунд на Exmo. В принципе, все. Мне лично это было достаточно с головой. Что у нас имеется? Социальные сети будут все ссылочки в описании. Так что можете сюда зайти, ознакомиться э, с последней новейшей информацией, которая, допустим, не успела обновиться еще на сайте. Ну либо напрямую пообщаться с администрацией и вникнуть поглубже, побольше в проект. В общем, как-то так. Белую бумагу, конечно же, мы рассматривать не будем. Это у нас на 2 часа затянется. Так что, все ссылки будут в описании. Я лично этот проект советую. Лично сам сюда денег закину. Так что, давайте, ребята, тогда. Всем удачи, всем профита, всем пока.